на самом деле заработал чуть больше, потому что принимал участие в конкурсе. Ну как чуть больше, на 100 тысяч больше. Если мы зайдем сюда в конкурсы, то за первое место давали 100 тысяч рублей. Вот Павел Козлов, он был вне конкурса. У нас примерно одинаковые результаты. Ну и по сути я занял первое место и буквально вот вчера получил 100 тысяч рублей на свой баланс. Деньги я, конечно, уже вывел, но сейчас вот вы видите, у меня на балансе еще 146 тысяч рублей. Тоже покажу, как я их вывел. Ну и, соответственно, расскажу, как получать такие результаты. Давайте сейчас зайдем на главную страницу и посмотрим статистику за сегодняшний день, потому что я уже делал сегодня выводы денег несколько раз. Во-первых, запустился новый маркетинг на проекте «Не работа». И именно вот благодаря этому маркетингу мне удалось за один день, вот если вот сюда мышку навести заработать 308 тысяч 140 на рублей заработок за 7 дней составил триста 324 тысячи рублей ну грубо говоря вот на момент запуска за сегодняшний день я заработал вот такие вот деньги опять же день еще не закончен еще идет генерация уровней то есть здесь я могу сказать вам еще не точные цифры за сутки потому что может быть это и будет больше может быть это 400 там тысяч рублей Но Давайте посмотрим, как выводятся деньги и, соответственно, я покажу, каким образом мне удается зарабатывать такие деньги. И давайте начнем. Сейчас мы зайдем на мой PR-кошелек, да, чтобы вы убедились, что все происходит очень быстро. Вот, на моем PR-кошельке на данный момент находится 43 991 рубль. Заходим в проект «Не работа». заходим. В раздел финансы нажимаем вывести. Вот видите, только нажал, еще прибавились деньги. То есть еще что-то тут прилетело, да, то есть, ну, постоянно. То есть это не окончательная сумма на сегодняшний день. Вот. Ну давайте выведем 147 тысяч рублей. Нажимаем вывести, вводим сюда сумму 147 тысяч и вводим финансовый пароль мне придут не все 147 тысяч, а за вычетом, соответственно, комиссии 2,8%. Так. Нажимаем вывод. Все. Успех. Ну и, соответственно, у меня вы видите еще какие-то начисления пока все вывод состоялся давайте зайдем на мой кошелек обновим и мы видим вот деньги пришли из посмотреть в историю вот они 142 тысячи то есть тысяч получилась комиссия ну почти 5000 да то есть 42 800 около 4000 рублей получилась комиссия за вывод, ну так я вот сегодня выводил деньги, вот 37, 58 тысяч. Это я отправлял на разные аккаунты. Вот это сегодняшний, 11 декабря. Вот 29, 29 тысяч. Ну то есть вот с проекта я, соответственно, выводил 87 тысяч, 9 тысяч и так далее. То есть за буквально пару дней заработано 400 тысяч рублей в проекте не работа. Ну а теперь давайте расскажу, каким образом я это делаю. И, соответственно, что хочу сказать. Вот видите, опять обновил страницу, еще прибавилось. То есть, если создать систему лиды генерации, так называемую воронку продаж, то, в принципе, вам не обязательно с каждым человеком отдельно сидеть и рассказывать ему, как зарабатывать деньги в интернете. За это вместо меня это делает уже готовый курс. Курс выглядит вот таким вот образом. То есть, у меня готовая воронка продаж есть. Она скоро обновится, соответственно, возможно, вы уже увидите новую воронку продаж. Здесь я показываю, как заработал 42 980 рублей за один день. Соответственно, я собираю подписчиков, то есть люди подписываются и получают от меня автоматическую серию писем вместе с уроками. То есть у меня идут вот такая вот страничка с уроками. В этих уроках я рассказываю пошагово, что нужно сделать, да, как зарегистрироваться в проекте, там, как зарегистрировать кошелек. В общем, рассказывается о маркетинге и так далее. И также я даю, помимо этой странички, еще и инструкцию по тому, как создать точно такую же воронку. То есть, если вы, например, регистрируетесь в этом проекте, хотите в нем зарабатывать, вы можете точно такой же инструмент получить абсолютно бесплатно от меня, и мало того, вы будете зарабатывать не только в проекте «Не работа», да? то есть здесь встроены партнерские ссылки еще и на другие сервисы, то есть по сути вы получаете готовый бизнес под ключ с множественными источниками дохода. То есть есть здесь я показываю, как заказывать рекламу, ну и так далее, да? то есть можно все посмотреть будет, это все абсолютно бесплатно, ссылочка на данный курс будет находиться прямо под этим видео, так что если вам интересно, можете забирать. Ну, а вы сами видели, то, что зарабатывать можно э, в день очень неплохие суммы денег. То есть, вот, сами видите, да, показываю, за сегодня только 309 сорок рублей. Ну, и вчера, соответственно, еще, если мы перейдем, да, то есть, мой заработок был 6570 перед запуском. Ну, и плюс 100 тысяч, которые я выиграл, они здесь не отображаются. То есть, можно сказать, что я заработал более 400 тысяч рублей буквально за Дней. Если вам интересно, как я это делаю, то ссылочка на видеокурс будет прямо под этим видео находиться. Он абсолютно бесплатный, просто берите его, изучайте и, соответственно, применяйте в своем бизнесе. Такие воронки можно создавать абсолютно для любого проекта. Теперь давайте посмотрим, сколько людей зарабатывают в этой партнерской программе. Вы видите меня опять же, да? сколько я всего заработал. Это 1 271 000, 000 на данный момент. Алексей Павлов, мой партнер, 1 164 тысячи рублей. Здесь уже много людей, которые заработали более миллиона рублей. Ну и можно вот так вот вниз листать. То есть вы видите, что не я один зарабатываю в этой партнерской программе. Зарабатывают десятки, то есть сотни людей которые присоединились. И самое главное, здесь очень интересный маркетинг, который помогает зарабатывать абсолютно каждому человеку. Вот так вот давайте пролистаем. Ну, в общем-то, вы можете сами потом зайти на сайт, посмотреть. То есть это сотни людей, которые зарабатывают уже там и 30, и 50, и 100 тысяч рублей, соответственно. Вот. Если хотите присоединиться к нашей команде и получить готовые инструкции, готовые воронки, которые помогут вам зарабатывать максимальные чеки, как вы видели у меня, то прямо под этим видео будет находиться специальная форма подписки, заполняйте ее обязательно, получайте инструкции, в этих инструкциях вы найдете ссылочку на наш телеграм-канал, соответственно присоединитесь туда, там если будут какие-то вопросы, вы всегда сможете их задать. Также вы получите от нас готовую воронку продаж, готовые уроки по трафику, готовые сервисы для инфобизнеса, то есть вам Практически мы отдаем все абсолютно бесплатно. Самое главное, это ваше желание зарабатывать в партнерских программах. На связи был Евгений Ванин. Жду вас в моих видеоуроках. Всем пока.